Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money. Начну я сегодняшнюю презентацию с того, что, как правильно у нас зарегистрироваться в нашем фонде. Ребята, я... Всегда проверяйте, пожалуйста, чью вы ссылку открываете. Проверьте, пожалуйста, логин. Когда вы начинаете ходить по сайту, смотреть смотреть ролики, листать, эта ссылка может просто... логин вашего пригласителя может просто слететь. Пожалуйста, всегда проверьте, правильно ли стоит логин. И только тогда нажимайте регистрация. Когда вы нажимаете регистрация, здесь должна вас пригласил. У меня логин «Леди», и должен быть приглас... логин вашего пригласителя. Будьте, пожалуйста, внимательны. Здесь прописывайте свой логин, здесь вставляю, прописывайте свою почту, пароль, повторяете, обязательно прописывайте свой номер телефона. Вас пригласил, проверяйте, проверить. Здесь можете пройти регистрацию, и только тогда нажимаете «Окей». Я принимаю соглашение. Читаете пользовательское соглашение от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к, нашей, ни к вашему спонсору. И только тогда нажимаете «Регистрация». Я уже зарегистрирована, как вы знаете, и... Следующий этап. Вы зашли на свою почту, нашли письмо. Письмо может быть нечаянно попасть в спам. Поэтому очень прошу вас, смотрите в спаме. Затем подтвердили регистрацию и авторизация идет. Вводите свой логин, вводите пароль и входите в свой кабинет. Следующий этап: ребята, нужно заполнить свой профиль. Профили обязательно пропишите свой Skype. Скайп. Нет Skype? пропишите Telegram. пропишите, пожалуйста, свои кошельки, с какой платежной системой вы будете работать и загрузите, пожалуйста, аватар. Аватар многие спрашивают, как загрузить. Выбираете фотографию. И здесь приходит вот код от вашей фотографии, и только тогда нажимаете кнопочку загрузить. А следующий этап, ребята, вы идете в раздел финансы, но прежде чем идти в раздел финансы, вы должны выбрать, на какую площадку вы пойдете зарабатывать деньги. Здесь у нас... Я расскажу немножко о нашем фонде. Фонд наш – это сообщество людей, объединенных со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Мы стартовали 7 декабря прошлого года, и на сегодняшний день нам всего лишь 11 месяцев. И за 11 месяцев у нас стартовали мы всего лишь с одной площадкой, она так и называется, World Money, а за 11 месяцев у нас стартовали еще, открылись очень хорошие площадки, площадка социальная ПД, площадка Golden Ring уникальные, и Golden Ring Суперплощадка. Площадка и будь дома, площадка Клевер мини и площадка Клевер. Площадки у нас, площадка Бехомы, она у нас стоит отдельно. Но на остальные площадки у нас полностью есть закольцовка. А закольцовка идет у нас с площадки Golden Ring Mini. И по всем этим площадкам идет уникальная закольцовка. Ну и давайте, ребята, разберем, наверное, перейдем на слайды. И я вам на слайдах покажу, как мы здесь зарабатываем и сколько можно заработать на, на этой площадке. Начну я с площадки, ребята, Golden Ring. Golden Ring, это, она у нас недавно стартовала, площадка Golden Ring Mini «Золотое кольцо». Она действительно называется «Золотое кольцо», так как мы здесь зарабатываем очень хорошие и большие деньги. Работая на этой площадке, вот только что утром у нас в команду пришел человек, и один человек, даже Лена записала ролик, какое движение сделал Полностью по всем, по Golden ринг мини, по всем трем столам и по двум столам на золотом кольце. Только что пришел ко мне новый партнер и тоже сделал движение и на удвоители, и на площадке, и на первом блоке, сделал Движение очень хорошее. Переливы получили многие. Поэтому здесь работаем мы полностью всей веткой. Команда очень большая, дружная. Всем советую, ребята, у кого не активировано, пожалуйста, активируйте. Здесь мы идем к большим-большим деньгам. Ну и сами видели в чате, что переливы падают и 100 тысяч, и 80 тысяч. Просто один перелив. Это, ну, считаю, что это... Очень хорошо. Ну и для того, чтобы у нас активировать площадку Golden Ring Mini, вы можете активировать удвоитель, но также можно зайти и сразу на первый блок. Когда вы заходите на первый блок, вы сокращаете количество своих приглашенных партнеров. Поэтому есть выбор или на 2000 зайти, или же сразу э, э, стать в матрицу. Ну и начнем с того, что у вас э, э, вы активировали удвоитель. И к вам приходят первые два партнера, и вы переходите в первый блок э, Golden Link Mini. Как вы видите, здесь семиместка. В семиместки места идут первые два плеча идут выше стоящему, тем, кто стоит выше. А сюда приходит к вам первый партнер, идет 4000 на реинвест, брони вашего спонсора, идет этого первого блока. Второй партнер приходит, он приносит вам на баланс для вывода 3700. А за 300 рублей активируется площадка а, Клевермини. Если вы уже активировали эту площадку, то к вам летит на, а, ваш клон. И вы также по, за вашего клона получаете а, на баланс для вывода. Если он стал к вам на а, первый уровень, то вы получаете и за уровень 50 рублей, и реферальные 50 рублей. И, а, и так вы уже получили. С площадки Golden Ring Mini у вас 3,700 и активировался площадка Clever Mini. Следующие, третий и четвертый партнер к вам идет переход во второй блок за 8,000. Плечи идут вверх. А первый партнер приходит, 8 тысяч идет на реинвест этого стола по броне спонсора. Второй партнер приходит, у вас из этих денег 4 тысячи идет в накопительный, а за тысячу рублей у вас идет на баланс для вывода, а за тысячи идет активация а тоже крутой площадки, а клевер, большая площадка Клевер. Третий и четвертый партнер. У вас накапливается 20 тысяч на балансе в накопительном. И идет активация площадки за 20 тысяч. Голден Ring самый крутой. Здесь у вас, ребята как только активировался у вас этот Golden Ring Mini, ну, вернее, Golden Ring, вы из этой площадки, из Golden Ring, вы будете постоянно, ваши партнеры, идти следом за вами. Ваши, все, вы будете крутиться на первом блоке, второй блок будет закрываться, и вы будете переходить на Golden Ring большой. А здесь уже, ребята, как вы видите, заработки совершенно другие. Здесь приходят эти два партнера, идут вверх, к вышестоящему, а приходит сюда первый партнер, и у вас реинвест по броне вашего спонсора. Сюда приходит второй партнер, 20 тысяч на баланс для вывода. Третий и четвертый партнер, эти деньги идут на второй блок за 40 тысяч. Плечи идут вверх. Сюда первый партнер становится 40 тысяч по спонсора Ребята, будьте на связи с, со спонсором, ведь вы можете одним партнером убить сразу двух зайцев. У вас один партнер сделает движение, вы получите деньги. И плюс у вас пойдет еще один по броне спонсора, станет реинвест, к вашему же партнеру и можно выставить. Или же он может к вам сюда стать на вашу, на вашу, вашу матрицу. А второй партнер приходит, у вас 20 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч из третьего, из четвертого партнера у вас идет 100 тысяч на активацию третьего блока за 100 тысяч. Здесь плечи идут в матрицах в 7 местах вверх. Здесь приходит первый партнер. 100 тысяч идет по броне спонсора «Реинвест». Ну а второй партнер приходит. Вам 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч распределяются. 10 клонов на первый стол World Money. Один клон за 5 тысяч на четвертый стол World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Вот это уникальная закольцовка и дает нам возможность у нас в фонде зарабатывать полностью на всех площадках двигаться. И у вас, если не будет, нет этих активированных площадок, то не надо их активировать отдельно. Они будут у вас активироваться с помощью движения Golden Ring. Третий партнер. И четвертый партнер вам приносит по 100 тысяч на баланс для вывода. Ну вот смотрите, ребята, вот, вот какой вот наш денежный, супер денежный наш фонд. Здесь только нужно работать, не лениться, а сидеть и приглашать. Многие ребята все время говорят, я не умею приглашать. Ну, начнем с того, что, ребята... Вы же все равно ходите по магазинам, бываете и в аптеках, бываете и на рынке, бываете везде. Но вы же зашли в магазин, увидели там сапожки, сумочка, там, туфельки, скидка уникальная. Вы купили то, то и приходите домой и что делаете? Вы звоните Маша, Даша, Таня. Я была там-то, там-то, была в таком магазине, там такую сумочку купила, и такие сапожки, и такие туфельки, и супер скидка. Что вы сделали? Вы сделали презентацию товара. Точно так и у нас в сетевом маркетинге это подразумевается общение. Вы делаете презентацию, вы делаете, вы даете информацию. Чем больше вы людям будете давать информацию, тем больше люди будут идти к нам в фонд. И... Нужно, конечно, правильно давать информацию, выучить маркетинг. Маркетинг у нас уникальный, ну, просто супер. Ну, давайте эту площадку разберем бы Эхома. Будь дома, я ее не скидываю ни с каких, ребята, счетов, потому что она нам позволяет некоторым партнерам зарабатывать на вход, на площадку Golden Ring. А здесь, как вы видите, всего лишь один рабочий стол. И вход сюда можно войти всего лишь с 500 рублей. Но можно купить и стол выплат сразу. Это все по желанию. У нас покупка клонов идет только по желанию партнера. Нет у нас никаких обязательных покупок. Вы активировали площадку BeHome. И приходит к вам первый партнер, у вас 500 рублей идет в накопительный баланс. Некоторые спрашивают, что такое накопительный баланс. Ребята, это баланс, где деньги для перехода в другой стол. Для перехода в другой стол идут эти деньги, собираются Второй партнер приходит вам 500 рублей на баланс для вывода. Вот здесь, вот, если вы решили активировать площадку Golden Ring Mini заработать здесь деньги, пожалуйста, не ставьте на вывод, а купите сюда себе клона, и у вас откроется сразу за 1000 рублей стол выплат. И первый ваш партнер пригласил и купил клона, он дублицировать должен вас. И он закрыл свой первый стол и пришел к вам, встал сюда. И принес вам 500 рублей на баланс для вывода. И за 500 идет реинвест вашего стола, и вы идете и становитесь к своему спонсору. Точно так и ваши партнеры будут все время возвращаться к вам на первый стол. Второй партнер точно так пригласил два партнера и купил себе клона за 500 рублей. И пришел, стал к вам сюда на это место. И принес к вам, вам тысячу рублей на баланс для вывода. Вы тоже а, пригласили еще два партнера и купили себе клона. И вы же сами своим клоном получили 1000 рублей на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, у вас 2500 уже на балансе. Ставьте 500 рублей на баланс для вывода, можете вывести. А за, 500, за 2000 активируйте площадку Golden Ring. Ну и вот, ребята, сегодня мы разобрали эти две площадки. Может быть, нужно еще какую-то площадку разобрать? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Мы, я вам расскажу. Кому интересна площадка Выхомы, площадка у нас есть очень хорошая. Она у нас, мы стартовали с ней и работали, и до сих пор мы по сей день работаем на этой площадке. Кому интересно, я расскажу маркетинг по этим. Могу рассказать стратегию, по какой стратегии быстро выйти на заработок. Например, заработать на этой площадке 86 тысяч на баланс для вывода. И можно с этой площадки активировать, идет активация площадки Golden Ring основной. Если хотите, я могу рассказать. Давайте я вам расскажу, значит, площадка это. на этой площадке можно входить с тысячи рублей первый стол, можно входить, покупать и второй стол, можно покупать первый и четвертый. Первый и пятый, первый и шестой, можно покупать все столы сразу. Это все только по желанию партнера. Покупка столов у нас с первых столов идет в обязательном порядке на всех площадках. А остальные столы покупаются по желанию. Ну и я вам покажу короткий путь. На этой площадке, чтобы выйти на хороший заработок, вы активировали первый и второй стол. И приходит к вам первый партнер и становится к вам на первый и второй стол. Как только нажимает покупку, второй партнер нажимает покупку первого стола, у вас закрывается этот первый стол. И вы сами под себя летите и становитесь сюда. Переход у нас на этой площадке всего лишь с двух партнеров. И второй партнер покупает у вас второй стол. И у вас открывается за 6 тысяч третий стол. Сюда приходит третий партнер. Вам 1000 рублей на баланс для вывода. а Первый партнер закрыл свой Накопительный, второй стол идет накопительный. Он закрыл свой стол и пришел, встал к вам сюда на это место и принес вам 3000 на баланс для вывода. А за 1000 рублей идет реинвест первого стола и за 2000 идет реинвест второго стола. А вы закрыли свой, своего, этого клона и пришли, стали сюда на это место. И принесли себе на баланс 6 тысяч. А вот здесь вот, ребята, пока еще никто не стал к вам на это место. А срочно купите за 5 тысяч вот этот четвертый стол. А, и сейчас я вам покажу, что произойдет. Ваш э, э, второй партнер закрыл накопительный стол и пришел, стал к вам сюда. И вы сами под себя идете и становитесь вот на это место ваш клон стал ваш партнер первый закрыл третий стол и пришел стал сюда к вам на это место и у вас идет опять сократили количество партнеров и вы сами под себя у вас вернее у вас открылся пятый стол у вас Второй или третий партнер, кто из них будет активнее, приходит и становится сюда, на это место, и 5000 идет на баланс для вывода. А вот посмотрите, какая денежная это наша площадка. И, и вы закрыли своего клона и пришли, стали на это место. Ваш первый партнер закрыл свой первый стол и пришел, стал сюда. Ваш второй партнер закрыл свой стол и пришел, стал сюда. Это накопительный. За 6 тысяч, шестой стол открывается за 30 тысяч. Ваш, вы закрыли своего клона и пришли, стали сюда на это место. Или же вы, или же ваш первый партнер. Кто из них будет у вас? Может быть сюда придет ваш пятый, шестой или десятый партнер. Кто из них будет активнее и вам 10 тысяч на баланс для вывода а за 20 тысяч активируется крутая площадка golden red который только что мы разбирали ваш первый партнер закрывает свой накопительный и приходит становится к вам на это место 30 тысяч на баланс для вывода второй партнер или третий закрыли свой и пришел стал к вам на это место 30 тысяч на баланс для вывода вот посмотрите Эту площадку тоже нельзя сбрасывать со счетов. Она тоже очень хороша, денежная. И поэтому у нас весь наш маркетинг, ребята, какой бы мы ни взяли, по любым площадкам у нас только шаг сделал, деньги упали на баланс. Шаг сделал, деньги упали на баланс. Единственное, что нужно, не лениться, а просто работать, работать и работать. Ну вот, ребята, вот такой вот наш денежный фонд. Так что всем советую быть активнее, ребята. Хочу к вам обратиться, к нашим партнерам, наша ветка. Ребята, давайте будем активнее. Активнее в чате, активнее на своих страничках. Кто говорил, говорит вам, что не надо писать посты. Надо писать посты, надо развивать свои странички, надо, вы на страничках даете информацию. И поэтому развивать, добавлять ежедневно свою целевую аудиторию по 20 человек, чтобы не заблокировали вашу страничку более 20, 15, 20, но не более. Нужно добавлять. Нужно обязательно, у кого нет скайпа, скачать скайп. И добавлять друзей в скайпе. Точно так у нас есть и другие. telegram телефон. Я просто хочу вам показать. Сейчас покажу я вам, видно мой экран или нет. Ребята, напишите в чате, видно мой экран. Я, наверное, сделаю через демонстрацию экрана. Видно экран? Угу. А, ребята, просто а, набирайте друзей. А где брать скайпы? Да? А, смотрите, нажимайте «Друзья». И здесь вот есть такой ВК. Телефонная книга. И у вас здесь откроется, вы увидите, Телеграм, вернее, увидите Скайп, Телефоны. Вот я беру и звоню. Вот они. Это Скайп, это Телефоны, это Скайп, это Скайп, это Скайп. Вот я отсюда и набираю друзей себе в скайпы. Очень просто. Вопросы есть, ребята? Если нет вопросов, идем работать.